правильной формы. А что это значит? А это значит, что здесь была река раньше. А здесь сейчас правда ручеек. Вот. Но вот здесь вот большая насыпь, соответственно здесь скорее всего была мельница. И Друзья. клещи. Да, мы сегодня буквально сранья. Да, еще даже роса он не он На траве такая роса еще. Ноги мокрые все. Ну вот мы наточили. Как надо. сейчас народ будет подтягиваться. Когда искать, Время искать. Это мало, как вы видите, здесь только народ еще будет. Да, ну потихоньку видно. Едут, едут, да. Там уже были такие колонны пошли да? от этого. Это да, мы кидут. еще говорим, проскочили. Да. Там уже пробка сейчас будет. Там сейчас пробка будет сюда. даже <связать> прибор. О, сейчас мы поставим Все как надо Все Вик садись <связать> <связать> <связать> Да ладно Бейджик бери Сейчас бейджик. Все, возьму бейджик Это Не знаю за чего хвататься Тут рюкзаков куча всего вещей Где что лежит уже забыл Честно говоря Прибор самглан собрал и все Терка 505 сегодня Сигнум 72 7272 МФД. И ничего-то в машине надо. И АТПро город. Расстановка войск. А сегодня три прибора. Ты сдал экзамен. Да. Сегодня три лопаты, три прибора и три камрада золотоискателя. Я вас запротоколирую. Ну, все, мы сейчас подошли к главной трибуне. Мы находимся как раз таки рядом с столом регистрации. Сейчас пойдем получать номерочки. Так, так, Анкаил Сергей. Александр. Сан, Сан Самаков. Я одного нашла, нашел. Вот Сергей. <звук> один, один, один, один. Что, не подложили нам? Вот она! Вот а Ой. ее не было первый не раз? Не было, да. Сейчас так появилось. Так. Вот. вот они. А я какой номер тебе говорил? 456, у меня 60. Правильно, ты говоришь. Все, ребята, зарегистрированы. А, нашел. Покажи. Алексей из магазина Грунтовик. Привет, еще раз. Ну, ну, там, во-первых, Привет всем. Короче, тетрадрахма у меня в том году вылетела. Помнишь, я тебе показывал? Ну. Куническая тетрадрахма. Где вы находите, ее? Там же. Цени. Шоколад. Ты этим, вазелином? Ничего пока не делал, помыл просто. Смотрите, какая красота, ребята. Дай хоть подержать, ё такой ни разу не находил. Вот это да, Ром обо всем не видит. Сейчас бы повесил. А я такой ни разу не держал. Давай, пока. Вот это щик, щик. Вот царица, Молодец. 4 дельфина Раз, два, три, четыре дельфина И лошадка с пальмой вот это, да. Лошадка, Давай. пальма Давай. и внизу вот это Смотри, Ром, А сегодня мы где? А сегодня мы здесь а? Прям так? Сейчас сделаем. По всем, научился, повесился. Что там? Я там видел колокольчик, Колокол? Да, колокол такой здоровый целый. Есть да ладно. Да, здорово, а О, пока мы тут филоним, люди да, уже люди... находки делают хорошие, кучу находок. А мы бездельники сегодня. Что мы там снимаем? <смех> Загорающих. Я в тимпе. У вас прекрасный шезлонка. Загораем, отдыхаем. На природе все классно просто. Люди он копает, трудятся, а мы загораем. Смотрим просто. Вика, вот смотри, покажи. Вон там ходит, ходит с приборами, что-то ищут, ищут что-то там. Вот. А мы ленивые, мы отдыхаем, мы любители позагорать, поддыхать. нам копать в тягость. Правильно? Прибор отдыхает тоже, блин, лежит. И я лежу. Подписчик у нас. Какой канал? Канал Белый Шпина. Не, я наш зритель канала. Блин, приятный Александра Кабаркина. Thank you, Elena, for that introduction. Uh, I'd like to introduce a few others who are with me here today. хочет всех, с ним сегодня. I have with me Brent Weaver. Это Brent Weaver. Brent is our lead engineer and our chief product designer. Это ведущий инженер Гары, это главный дизайнер Гары. Also, somewhere we have the diggers, KG and Ringy. Uh, these guys really need no introduction. Hello! <laughs> Thank you guys for having us here. Uh, and uh, also today I have my son, Michael, visiting with me. <laughs> This is actually my second visit uh, to Russia. I was here last summer visiting RICOM with my wife and my daughter. This is the second visit of Steve in Russia. He was here last year with his uh, Stay here. Thank <laughs> you. And I love Russia. And he loves <laughs> Russia. How do you like Russia? Russia is awesome. I like the Vodka. I like the people, the country. For how long will you stay here? Two days. <laughs> Only two days. Two days, yes. and then we go to Slovenia and then it's Germany. So, so legal. it's vodka, wine, and beer. That's cool. And grechka. Yes. Yes. yes. That's true. What is it? It's moonshine. Moonshine. Oh yeah. No, Not it's vodka actually. Oh, poppy. Vodka and beet. Oh. Bak -beet. Bak -beet. А вот у нас Обычно это в России. Бахви. Бахви. Кто там вот отстающих? Ну-ка быстро в кадр. <laughs> давай, давай. давай. А вот так вот. А вот. вот Красавчики. Так куда это раньше времени Два белых Два белых у нас тоже один беленький а -а -а. Желаем тебе золотой найти Спасибо а -а -а -а. Так, Ребята, сигнал Да ладно, прям, прям вот лежал это, даже, да, не, даже не закопали А их не закапывают, я обратим внимание это наш второй Третий прям походу раскидывали здесь крутейшая лопата я скажу это что такое за эксперимент творческий Блокада. Да? да очень даже удобная еще один мы с тобой как Главное зацепиться, как обычно в жизни, за место зацепиться и пошел. Подождите, у вас очень крутой чехол. Да. Вот эта вещь. Шил. У меня такой есть там Это один. сами шили? Ну не сам я, отдавал в мастерскую, не сделали. Еще вот там штуки три дома лежит на продажу, не знаю или как друзьям. Ну, это очень Вот такая честная штука. Кому керасник не нужна? На Алиэкспрессе вот материала заказываешь, там копить. ну стоит, сколько там недорого приходит, там сколько метров, и вперед. Ну вот он, видишь, по любым ямам погрязил, вот когда, а потом капустикой, блондинку-то жалко пихать. В Это точно. Ее очень жалко вообще. так не так жалко, да? А где-то четихов? ну поменял другую другой, или постирал мыльцем, и вперед. Алиэкспресс, смотри скин кто-то потерял. Все любимая. Кабаны, хрю-хрю, нюх-нюх, них-них, нах-нах. хитрость, они прячутся, Иди, маленький. Шестой. Наши в городе. Что-нибудь дал родной Ака вам? Уже. Есть сигнальчики? Монеточки какие-нибудь. Просто у нас тоже АК, поэтому мы статистику ведем. Три штучки есть уже. Серебряные, да? Мы желаем золотишко. Я надеюсь, не, не алюминий какой-то толстая Да, она. Как у вас успехи? Надь, покажи, как успехи. <свят> <свят> Ух ты, Клондайк. Это сколько здесь? Раз, два, три. Молодцы, вообще мощно сделали. Это, клёво, да? Может, это даже нормально. Интересно, она будет считаться монеткой, если ты ее разрубишь? Да, а куда она денется? Она будет считаться за две монетки? Да, обязательно. Сейчас смотрим. Парить? Внимай. Вот. Сигнал, кстати, 8,2. два. 8. 2. 8. Я смотрю, правильное решение вопроса, да? Вы, наверное, уже золотую нашли, да? Нет, я нашла три серебряные, я что-то устала ходить. Так что, а муж убежал. А, у вас муж еще. Да, а я вот с таким. А что там у вас? Я даже не знаю, какого это века. Это, кстати, очень милая вещь. Вот. Раритет. А вы сколько нашли? У нас 8. Серебряных. Серебряных восемь. А золотых даже, по-моему, никто не знает, как звучат. Ну давай. Встреча на Эльбе. Встреча на Эльбе, да. Вот девушки с какими приборами-то ходят. Ясно? Да-да. именно. Да. Это нам папу Да, мы уже даже успели познакомиться с разработчиком всего. Плюс 80. Ложит горизонтально. Хватит. Короче. Хватит. Ты уже под таким солнцем пускай ложит, да? Да. Тяжеленая кошмар. О, поткнулась даже Рама обо всем показывай свою хабарницу Серьезно? Старинские Ничего <сíck> о, серьезного. Ну, отлично Я тоже. Вот Сейчас сижу и думаю, надо пересчитать монетки. Наверняка что-нибудь выпадет. Вот тебе и выпало. Монетка. Не знаю, что за монетка. Что-то непонятное. Ну что-то старое реально. Мыть надо. Это эксклюзивненько. Что у тебя случилось? Травма? Да. Так. Уго себе. Ну, может, позд вкладывать. А посерьезнее ничего нет. О-о-о! о, -о, -о, -о полегше. Не сдается наш гордый варяг. Врагу. Врагу. Ну, весна эту нарвались. На старину. Ну, Приемлемо. Ой, какая манек. Ну. Красота. Ну, так, брат нашел, там тоже несколько штук. А, монетки. Накопали, что? Здесь штук. Нормально. Нормально. Хочем желтенький, но что Хочем. Господи, Хотим. ложим и хочем мы. А еще и желтенькие. Вроде как должны быть, не знаю. Вот как раз подарочный. Что-то это. Что это нас обманывает. Сомнительно, да? Да. Ну что, победитель. Я еще не победитель, меня еще не назначили. На 100% победитель. А покажи еще разочек, чтобы я нормально записал. Чтоб мы отняли, да? да да да дан да Американцы сказали why go zero Я говорю, я не понимаю, бля А где нашел стой с папой пойду еще О, ну, под деревьями деревья. компоты еще налить. Давай мне надо Глубоко Штык А он был видно что спрятан да По-моему терка не увидела Включил масочку Поле два поглубже Чуечку и попер Лишнее я вообще даже не копал не нахер ну, Я сказал, что это совет, ну, советский звон, то есть, и вот эти сверху, потом уже зацепился, думаю, надо видимо, оставить. Ну, да, уже, пускай копают. да, ну, по пути нацепал. Все, пожалуйста. А что, у вас, да, братья? Там, да. Ну, в смысле, диск, воплотный. Ну, в или черевекник я, я ну, вот, дергаю, дергаю, дергаю, дергаю, дергаю, дергаю. Вроде Красота. Че, погода классная? Слушай, погода хорошая. У нас и все. Ну чё, Жень, твое слово, как прошло мероприятие? Очень понравилось, очень атмосферно, народу много, куча призов, розыгрышей. Вообще, призов на много самом деле было, здорово. главное участие. Да, главное участие, приятно вообще было пообщаться с ребятами, американцами из фирмы Гарретт. Ребята дружелюбные, классные. Вот, в общем, весело, здорово. Атмосфера просто дружеская, души, да. просто вообще просто. От души для хорошо. души погода сегодня просто прекрасная была. Но ну, было. Приезжайте, копайте, ищите, находите. Короче, ну и отдыхайте находки, в свое да. удовольствие. Все находки это, ваши. Это, это наше хобби. Главное время найти. Это наше хобби, это наше увлечение. То есть копаем отдыхать. Все находки ваши. Да, здесь очень много осталось, еще много жетонов не выкопано. Александра Хабаркина и вот у нас на равных. В общем, Одинаково проходили, Одинаково. одинаковое количество монеток. Вот нашлись 10. -10. Даже... монеточки нашлись даже старенькие. Крестик у него вот, канинка у нас. Вот. В общем походили знатно. Клещей Это... нету кстати. Нас, пугали... нас хорошо, категорически так. пугали клещами, но ни одного клеща Нет, не было. При съемке в видео не пострадало. Вот, хорошо, все хорошо. Вот. А народ потихоньку рассасывается. Да, да. С нами Мы Александр... Уезжаем, а еще с, да, с, с нами был Александр Хабаркин. Кстати, вниз внизу есть ссылка на описание на его канал. Заходите тоже посмотрите. Очень классный канал делать с душой и с любовью для зрителей. А еще с нами был Леша и его дрон. Да. Который Фу -фу. не снимает. поехали наши друзья а мы пойдем на новые поиски Тут получается сектор в общем развлечений вот. всех любителей приборного поиска они там тусят в общем гуляют отдыхают танцуют поют да, оставим их в покое вот. а мы сейчас перенесем всего туда вот, вот в ту вот область вот там пошукаем походим в общем поищем что нибудь я думаю что нибудь найдем находок Уставшие, зажаренные курочки. Да, мы здесь сварились, жарились. Мне кажется, мы получились вкуснее, чем сегодня мясо. Печет вообще как надо, просто так, по-моему, еще не пекло ни разу еще за все время. Но ничего, мы только крепчаем. Он попался. Это он. Я не зря полезла вытряхнуть сумку Вон он карабкается К своей победе которой мы ему не доставим Вот волчонок нашел монетку Увенчались успехом Наши похождения Двадцаточка, щитовичок, если видно, еще не мыли, не чистили Не блистили Да, мы вот ходим по травушке здесь Гуляем, прогуливаемся Косим Косим, да Трава на поляне как Хмурый говорит, да собираем сейчас за А нет, я такую штучку нашел. Оп. Медную какую-то. Не знаю, что это такое. Вот, все Правильно, потерял. Вот, а это вот э, немецкая пуговица. Четыре дырки. Говорю, один, удар? Да, 4 один удар? Да, один удар, четыре дырки. дырки. По-моему, здесь три дырки. Идем по дороге. Конину цепаем. Идем по дороге обратно. Канинка. Ребят, рация там, всё серьёзно. Вы такие серьезные ребята, даже страшно. Давно идем. Что нашли, ребят? Проволоку. Что, монет Зильный. нет, что ли? Нет, там есть. Хоть одну-то нашли. Пару совет. Палки дирхевы. А что жетоны это? не дособирали? Что? Жетоны не дособирали? Нет, сейчас туда пойдем. Ножичек какая не попался. А да, а ножичек, ножичек, ножичек для ножичек прикольный. Стоит? Смотри какой ножичек красивый. Ого, интересный такой. Хирургист. Целиком латунь. А то Да фиг его понятно. Нет, красивый. Да, интересно. И все. Уже ну, советик нашли там? Не, ну Ты я чуть ну, деньгу нашел. Это там, в этом ага. фундаментах Вот там огневая точка стояла там, Ой, да, Вот и закончится, ребята, слет, Старейшина Мы сегодня находимся В этом самом месте, где вчера кипела жизнь Кладоискательская А сегодня уже все, В общем в таком состоянии сбора Все люди собираются потихонечку Уже основная масса уже покинула мероприятие Уже, наверное, дома сидит С воспоминаниями приятными А мы еще здесь находимся И тоже сейчас будем потихоньку упаковать свои вещи И уезжать до следующего раза Погодка сегодня, второй день прекрасная у нас мы сейчас еще заправились печенюшками, чайку горяченького попили. Вот. Спасибо организаторам за теплый прием, за вкусные угощения. В общем, все здорово прошло. хорошо ему там, блин, гнездо. Спит, да? Как они так жару это вообще там сидят? Это же на открытом, представляешь, получается. Открытое полностью пространство, без стенка, и он там, смотри, таращит. Таращит. Да, смотри. О-о-о. Оп-оп-оп-оп, что-то клюет там. Что, смотри, да? Красавчик. Не, ну так, а что и поспать можно? Эй, очкарики. You know I'm having with the D on.